Привет, и а сегодня я буду снимать видео о себе. Так как я начинающий видеоблогер, мне 12 лет, меня зовут Лаура. Да, я только недавно зарегистрировалась, но хотя... хотя нет, как недавно. Где-то примерно полгода назад, недавно. Так, и буду теперь, наверное, выкладывать видео делать и делать свои запросы. Так, начну я с того, что я живу в Казахстане, в городе как штаб. Сейчас я приехала на каникул в деревню. Спаска. Опа. Я не знаю, в каких-то больше в кустарниках, больше негде снять. А угу. это у меня возле дома такие. Тут команды ездят, тут мои подружки. Короче, я хочу вас попросить, подписывайтесь на мой канал, даже просто так. Оставляйте свои комментарии, считайте видео классными. Я буду выкладывать, делайте запросы к этому видео внизу, делайте запросы, о чем мне снимать. Я так как на все лето тут и буду снимать, да, мне подружки смещат, а, они там стоят, да, делайте свои запросы, я буду их все выполнять, потому что мне все равно делать нечего будет на каникулах. надеюсь, вам понравилось видео, оставляйте свои комментарии, запросы также внизу, делайте там, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх,